Специалисты, врачи, консультанты, психологи, люди, которые помогают другим людям, боятся делать бизнес в интернете. Они проходят множество тренингов, они боятся продавать, у них нет четкой программы, они даже если уже работают в интернете, то покупают у них дешево, они продают дешево, они не знают, где искать клиентов. Есть такая тема. Я Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт. Уже около 10 лет нахожусь в интернете и сумела убрать эти страхи, прокачала себя. Сегодня я могу поделиться с вами, как за 300 долларов в начале, дальше еще 200 добавить, чтобы раскрутить себя, вы можете зарабатывать от 2000 выше, долларов в месяц, зарабатывая на своих консультациях. Для этого я хочу поделиться с вами той технологией, которая сейчас есть у меня и есть такая у них уникальная возможность за 134 доллара до 31 января зайти в компанию в которой я сейчас еще в одной работаю людей которые зашли в эту компанию это бизнес на путешествие я обучаю как продавать как себя оформить как Короче, как убрать все страхи, чтобы клиентов найти, и целевую аудиторию свою подобрать правильно, продавать свои услуги. Так вот, на примере этого бизнеса, в который вы сейчас можете зайти за 134 доллара, ну это до 31 января, дальше будет 250 и 400, там два пакета входа. Бизнес на путешествиях, который у меня сейчас есть в виде дополнительного источника дохода. там я даю в группе людям, которые пришли в этот бизнес, даю им чат-бот-воронку, который ищет им лояльных клиентов. Показываю, как консультировать, как вести себя, как вести эфиры, как и это все по сути бесплатно. Почему? Потому что, помогая другим раскрутиться, сделать свой бизнес на путешествиях, люди обретают уверенность, люди обретают деньги, люди обретают путешествия, люди умеют себя позиционировать в интернет. И таким образом вы через вот такое небольшое вложение поймете, как это работает с точки зрения для вас, как для коуча, консультанта. Потому что принцип один и тот же продукт или услуга. Оформление внутренней и внешней экспертности, программа, предложение, офер, трафик, ну и, конечно же, умение продавать. А здесь мы убираем страхи, комплексы, если чего-то боимся и так далее. Поэтому welcome. Под этим видео будет ссылочка. Заходите. Я думаю, что вы будете мне очень благодарны, потому что я вложила в эту свою раскрутку, в свою уверенность и в свои вот такие вот умения. Ну, очень много денег. Это... Это очень много тысяч долларов и столько лет работы, нервов. А с вами я поделюсь с удовольствием и с радостью, потому что это мне выгодно. Чем больше людей будет счастливых, тем больше я буду ощущать себя кайфово. Тем больше я буду понимать, что я что-то делаю в этой жизни правильно. Тем более я буду понимать, что я и психолог неплохой, и помогу людям разобраться. Ну и ваша выгода в том, что ценность, ценность сегодня вот такая и я подумала почему бы и нет почему бы не попробовать вам помочь потому что я знаю что многих пугают суммы там несколько тысяч долларов за коучинги пробуйте таким образом на примере этого бизнеса вы сможете увидеть как вы можете продолжать проталкивать позиционировать и подавать свои услуги одежда новосельская психолог коуч вас с вами была с вами нас связи а я сейчас кстати, на море я путешествую и очень много путешествую и мне только 59 плюс один Поэтому кто-то -то думает, что вам поздно. Нет, не поздно. Здесь не так сложно, как вам кажется. Это все намного просто, когда знаешь как. А я вам покажу. Welcome.